Всем привет, с вами снова я Скайзакит Значит, сегодня мы будем проходить Ну, прохождение карты Не помню, как она называется ну, как всегда, в общем С нашими четкими текстурами э, Голова И что? Зелье стремительности Зелье огнестойкости Понятно Where Дификал. Uh, что еще? Если, yes, Уэсси? Бегина. Понятно, Хилоу. Привет, типа. Uh, понятно, спасибо. Фат. Так, пропишем команды. Да, <кхем> Так, сейчас быстро пропишу. Вот и все. Так. Сейчас. Одна минут только. Просто я должен уложиться в 10 минут. Так. Пойдем мочить вот этих вот людей. Пошел, пошел, вон, псих. Я сказал, вон, пошел. Все, сиди там. А, понятно. Спаунпоинт, Спаун и ой, все, ты мне не нравишься, понятно, ты мне не нравишься, я сказал, ты мне не нравишься, все, отстань ты от меня, все, Гомонись. Так, вот так, так, на самом деле, это плохо. Да что ты будешь делать-то? Так, вот так. Бэтмен, лети, как птичка. А -а -а, ненавижу это. О, да ладно, зацепился, не может быть, что это не может быть чуть-чуть это наше мы ничего не видели мы честно ничего не брали вы же видели да я ну, ничего не брал вы докажете я надеюсь полезли все видали да я про Что. то голова зомби отлично Отлично, это было наше первое прохождение. Так. Сколько? Три минуты. Нормально, чем, мне кажется, нормально. Так, это мы первое пошли. Идем вторую. Так. так. Так. Так. Так. Так. Так. И так. Все, отлично, у нас еще одна голова. Я думаю, мы сейчас проходим, сколько у нас там. Ну, будем быстро пришли, да. Всё. Ну, мы пройдем всю карту. Все-таки мне кажется, оба-на, проходим. Теперь вот такой вот четкий паркорчик, вот, да, вот так у вот. вас. Дальше. М -м -м почти. Почти. Согласитесь, почти. Но почти. Вот а ты откуда? Вы откуда? Вашу дивизию, вы откуда? Вы откуда? Стой, все, я сказал, будьте спокойны, просто успокойтесь, успокойтесь, юма. Мы должны с вами договориться. Все, они сказали, хорошо, после того, как я вы... включил мирное. Так, мне это не нравится. Я не хочу идти прыгать туда. Я, я буду умней. Да чтоб тебя! Так, меня это начинает чуть бесить. Да? Бесите. Так. Да, что ты будешь делать? Опять фармим. Ну, забираем. Ладно, забираем. Эх. Берем, берем, берем. все. Так, понятно, что там. Лестница. Вот для чего существует лестница. Кто не знал. Типа, что это дальше? Будем все. Так, отлично. А вот что, зачем здесь это стоит? Спасибо. Автор это предусмотрел лайк. Репост ему. Уважуха. Короче, создатель подумал о нас, что мы мало ли не допрыгнем. А вот здесь же он, похоже, дело плюнул на нас, как я понял. И сказал, а ну вас прыгайте. Но мы-то будем умнее. Ай-яй-яй. Ну почему такая же, Ну почему так-то? Еще так, да? Да ладно. Вы, как всегда, <принимает> за меня. <«Перём> <принимает> э -э да что тут такое? Ну все, мы еще должны вылезти. Вот и все. Еще одна голова. А, это что такое? Пшеница. Пш... Отлично, сколько у нас уже? У нас уже шесть минут. Ладно. Так же быть, рискнем. А у нас этого нет, Ладно, Пошлите на поиске приключений да. так я не могу жалеть поэтому я теперь так же буду делать да Мне просто, понимаете, легче вот так вот сделать. Так. Что это такое? Нет! Нет! Ладно, пошлите. Я все равно здесь. Я все равно это пройду, хоть бы вы хоть как не пытались. Да. Хорошо, я это учел, я учел, я, я это понял, я все понял, я это учел. Вы сами сказали мне все ломать. Так что не надо тут мне. Сказали сами, сломай. Ну ладно, че я-то. Ломай, да, кломай че я. Вообще... Светильник Джека. Так, вот что это такое? Да, голова скелета. И на последнем сходе. Ладно, проходим быстро, без вообще быстро. Так, летим. Летим. Падаем. Бежим. Идем. Забираемся, идем, прыгаем, прыгаем, падаем. Так задумано было, так было задумано. Что тебя побрало? Что мне делать? Эх, как это плохо-то. Есть там что-нибудь? А вот фиг. Так ну ладно, у нас все равно конец. Будем вот так вот делать. Ага, Вау-вау-вау. Я не уверен, чтобы я здесь будет бы точно бы прошел. Так вот так вот.